Привет, друзья! Напишите, видно меня слышно. Я сегодня просто не слазь к вам, не то, что со всех ног, со всех колес. Знаете, когда думаешь, лето в Москве будет меньше машин, но зато начинаю делать дороги. Так, ну что, все, мы начинаем. Напишите, пожалуйста, как меня видно слышно. И сегодня у меня достаточно такой сложный на самом деле для меня прямой эфир потому что косметика Жирнатик, она немножко в моих скажем так традициях консервативного доктора она очень сильно ну, расходится и я думала как мне его провести то есть то ли мне рассказывать про косметику Жирнатик так как нужно да собственно я просто вовлечена в эту косметику. Я и была во Франции, вот у доктора-основателя Лапорта там в замке, ну замка это как, знаете, как, <з satisfaction> дача на Рублевке, ну в общем замок, да. И э -э я там обучалась, то есть мы с этой косметикой давным-давно. Я помню, это была одна из тех косметик, когда я вот совершенно такой начинающий доктор пришла, э прошла обучение и купила что-то, при том, что у меня были очень, ну, практически не было денег. Я как бы потратила свои кровные на эту косметику, потому что я поверила в это. поэтому я в общем-то в теме скажем так но а, философия марк философии марки я не полностью разделяю и я думала как мне все-таки поступить то есть рассказывать как надо да то есть вот про всю вот эту вот историю как крем там влияет на печень и так далее или все-таки рассказывать пропущенную через свою призму и решила что я хочу рассказать через свою призму потому что если вы подписаны на меня вам наверняка интересно мое мнение да вот мое видение еще раз как бы вот уж называется все точки над сразу же расставить это лишь мое восприятие это лишь мое ее понимание и я буду вам рассказывать как нужно как доктор Лапорт, собственно нам завещал и буду рассказывать свое мнение договорились так ну что мне никто не пишет как мне видно слышно предполагаю что все хорошо наверное так марки этой уже очень-очень много лет она старше меня и основана была в 1978 году собственно доктором Альбертом Лапортом, и он действительно очень как бы, знаменитый был в тех кругах. Вообще, он, на мой взгляд, опередил время, конечно, абсолютно точно. Он врач-дерматолог, он работал в ожоговом центре, он был биохимиком. И, собственно, его была задача, вот то есть он такой путливый мозг, он все пытался найти какие-то препараты, то есть что-то, что даст возможность как бы, мощной регенерации кожи. И действительно, он создал крем, он, из, он вообще скажем так, изучал эмбриональные ткани. Тогда это можно было, это животные. И он как бы действительно получил крем, который мог круто восстанавливать кожу. И, собственно, вот пошла вот эта вот клеточная космецептика. Можно сказать, она началась вот по моему, по моему ощущению да, оттуда. Плюс есть информация в очень таких узких кругах, которую ну, это, знаете, я не доверять этому источнику, у меня нет никаких оснований. Поэтому я считаю, что это как бы абсолютно чистая правда. То есть, когда-то давным-давно доктор Лапорт, он работал в компании, собственно, вот занимались всеми этими разработками, а, тоже где и, собственно, откуда пошла косметика целкосмет. То есть когда-то давным-давно это было одно. Потом, как это бывает, умные мужи, они бывают еще очень изговорчивы, в общем, они разошлись. И вот из одного, из одного зародышего листка возникла косметика журнатик и целкосмет. Поэтому те, кто хочет, в принципе, посмотреть что такое подумать, попробовать целый космет, ну, как бы, на мой взгляд, есть гораздо более правильная, на мой взгляд, более альтернатива профессиональная марка, это косметика Жирнотик. Так, друзья мои, у нас сегодня, к сожалению, очень мало времени, вот, поэтому я сейчас переверну, и мы с вами пойдем знакомиться с препаратами. Так. Итак. Начнем. Начнем мы, естественно, с очищения. Я буду рассказывать про свои такие, в принципе, любимые продукты. И однозначно из любимых продуктов это глико-молочко. Значит, почему я еще решила рассказать про жирный тик? Потому что м -м, вернулись цены к ой, до спецоперационным практически. Мало того, у нас еще промокод по слову жирный тик. Журнатик, ровно так же, как косметика, вы получаете дополнительно 10%. Поэтому, ну, просто как бы очень прекрасные цены. Я вам кое-что потом еще и покажу. То есть, поглика я не помню, но мне кажется, он стоит только в районе 2000 рублей. И как очищающее молочко для сухой кожи, это вот совершенно базовый продукт. Очень люблю его, часто рекомендую, кстати говоря. Не меньше, чем оптима, между прочим. Так, фибра. Фибра это лосьон, тонизирующий лосьон, он работает, ну как бы там очень много всяких разных травок, он такой очень приятный. Опять же, я все-таки рассматриваю косметику жирный в первую очередь для сухой, такой чувствительной кожи, очень хороший такой вот именно антиэйч, Поэтому я очень часто делаю так, глика, фибра и синхро, может быть, вот предположим, ститоби или Нукле, вот так или так. То есть это прям вот база-база. Так, про синхро мы еще раз расскажем. Тут, Ну, тут, в принципе, все очень классическое, хорошо очищает, увлажняет. Ну, в общем, вы поняли, да? Ничего такого, какого-то прям сверхъестественного тут нету. Значит, Дерма – это антисептическое умывание. Но опять же, да, по моим ощущениям, ровно по моим, жирный тик все-таки не про проблемную кожу. Хотя тут есть один препарат, который тоже вам потом покажу. Я прям вчера даже в группу косметологов скинула. Мне кажется, очень клево. Так, ну просто он очень… Давайте пока не забыла. Вот этот вот препарат – это крем для нормальной комбинированной, склонной к высыпанию кожи. Стоит он, друзья мои, меньше. В общем, со скидкой он будет меньше двух рублей стоит 50 миллилитров вот абсолютно классный состав там очень как бы травки вот все такое антисептическое при этом увлажнение не комедоген короче просто вещь ну и как бы цена просто она восхитительная на мой взгляд так значит поэтому ну вот как бы если говорить про проблемную кожу пожалуйста опять же там могу сказать про жирный тик одно Вообще журналистик вот у него какой-то есть, не знаю, какой-то такая вот магия, я бы даже не побоюсь этого слова. То есть те вот, кто прям, что называется, подсел на эту косметику, не могут куда-то в другое уйти, русло посмотреть, все равно возвращаются к ней. Потому что, ну вот как бы повторюсь, что-то в ней есть особо притягательное. Но на мой взгляд, конечно, есть вот эти вот плотненькие текстуры, которые... Для девушек, у которых вот кожа все-таки более склонна к сухости, они очень-очень хорошо работают. Поэтому вот обратите внимание, такая вот сухая, чувствительная, э, омоложение, все прям сюда. Так, а -а -а -а. значит, смотрите, тут есть еще очень интересный вот такой вот лосьончик они его рекомендуют для бюст вообще если говорить про философию марки она заключается в следующем то есть доктор лапорт он э, изучал ну, скажем так брал клетки печени и смотрел вот что не хватает для скажем функционирования клеток печени и как бы добавлял туда те компоненты которые помогают регенерации вот и считал что э, в целом как бы если мы например э, через кожу попадают эти активные компоненты, то это идет восстановление печени и, соответственно, потом восстановление кожи, потому что все взаимосвязано. Смотрите, я как думаю. Сейчас даже, наверное, переверну, чтобы все-таки это максимально рассказать. Значит, смотрите, что я думаю. Вот, вот, вот я, как я это понимаю. Мне, как традиционному доктору, очень сложно, в принципе, понять, как это может быть такое, что мы значит, накладываем что-то такое на лицо, и каким-то образом это оздоравливает печень. Но я абсолютно традиционный доктор, который в, гем... в гомеопатию не верит. Но я уверена, что... вот, ну, вы тоже это <смех> кто-то верит, кто-то нет. Поэтому как я это понимаю? То есть идея на самом деле у доктора Лапорта она была передовая. То есть он понимал, что нужно дать клетке э, пищу, и простимулировать ее то есть это мы сейчас в общем-то и занимаемся в современной косметологии все наши пептиды это все стимулятор то есть все там витамины аминокислоты это пища и вот его как бы история то есть клетка печени я предполагаю что то же самое что будет восстанавливать печень неплохо восстанавливает и клетки кожи поэтому тот эффект который э, наблюдает пациенты собственно он связан именно с тем что восстанавливаются все равно клетки кожи опять же да вот вот мое ровновидение но то что он опередил время и то что, конечно же, например, эпидермальный фактор рост он там в 90-х годах да, был, по-моему, изобретен. То есть он тогда еще понимал, что что-то существует. Он искал вот эти пептиды, которые способны стимулировать клетки кожи к обновлению. Понимаете? Вот как бы, как я воспринимаю косметику Жорнотику. Ну, поехали дальше. Um, uh -huh, uh -huh. Давайте пройдемся по лицу. Достаточно много препаратов. Есть прям мои любимые, есть нелюбимые. Поэтому буду вам рассказывать то, что я прям точно хорошо знаю и люблю давайте вот опять же, да, базовый продукт синхро. Без синхро по факту как бы не формирует вообще, как бы представить женатик без синхро невозможно. Это как раз вот та история, которая идет на восстановление клеток, на вот как бы их э, такую как бы усиление, регенерацию кожи. Синхро можно использовать в чистом виде, он на самом деле вам понравится. Ну как, у него нужно понимать, вот если э, целкосмет, они пошли в историю все-таки, да, больших таких текстур, красивых запахов в банке, тут, вот все простенько то есть может быть даже вам запах не понравится немножечко какая-то бабушкинская косметика но вот составы да то есть вся вот эта вот история она на самом деле одна и та же поэтому здесь вот если вы хотите эффект вполне возможно взять синхро не можете смотрите опять же я посмотрела по ценам синхро очень сильно вырос но Лайфхак, запоминайте. Заходите в синхро, и дальше, дальше, в описании будет ссылка на профессиональные продукты. Так вот, синхро есть в профессиональном объеме, сейчас я его, правда, не вижу, видимо, его раскупили. Но в общем, он получается гораздо-гораздо дешевле. Вот. Как используется синхро? Синхро можно использовать в первую очередь с кремом Нуклея и можно с Цитаби. Это, ну, как бы вот это считается база, а это как бы усилители условно. То есть берется две части синхро, одна часть цитоби и одна часть нуклея. Ну, опять же, да, если вы попробовали синхро, вам понравилось, а дальше вы хотели бы усилить эффект, например. То есть если рассматривать цитоби, то это история про, ну, то есть как бы такой многокомпонентный. То есть он как раз говорит, доктор Лапорт говорит о том, что цитоби – это история, там, восстановления клеток, тимуса, там, яичников, -та, та ну то есть как я это понимаю, я это понимаю именно такой более углубленный более насыщенный состав по субстрату и стимуляторам понимаете, да, поэтому цитоби можно, как бы его рекомендуют и для лечения даже килоидных рубцов, и для лечения растяжек, и для лечения акне, то есть он вот такой вот стимулятор, приводящий к клетке, к нормальной как бы жизнедеятельности, если говорить про нуклея, они называют это как ядерное клеток. <смех> даже считается, что это специфические препарат для лечения витилиго. Но я не считаю, что витилиго в принципе можно лечить, даже что я как бы не видела при счастливых случаев, в общем-то, излечения от витилиго. Но что могу сказать, что здесь как бы такой состав направленный именно на то, чтобы нормализовать, опять же, да, всю деятельность клеток. Поэтому вот. Вот такие два препарата их на самом деле иногда и смешивают, ну то есть меняют. То есть один раз берут вот такую вот, скажем, комбинацию, один раз вот такую вот. То есть по-разному. Так. Синхро, моя любимая. Так, есть на самом деле Синхро-2000. Если вот Синхро, он достаточно плотный препарат, то Синхро-2000 есть в таком большом объеме, гораздо на самом деле дешевле. Вообще вот эти вот объемы, они очень удобны. Он легкий. То есть, в принципе, та же история базового восстановления клеток, но легкий. Так, вот вижу сразу же очень классный препарат, который прям люблю в последнее время. А, вот, кстати, Синфор 2000 вот в таком объеме есть. Вот я его прям очень-очень-очень полюбила. Значит, смотрите, вот этот вот крем, у него он очень насыщенный состав. Посмотрите, там прям вот и пептиды, и аминокислоты, и стимуляторы, то есть все то, помню, даже фитоэстроги. Ну, в общем, идея в том, что этот препарат он нужен тогда, когда в... женщина находится в премиуме паусе. и постменопаузе он именно тогда когда кожа нуждается в максимальной поддержке чтобы все не ну, понимаете да там как бы ну, могут быть проблемы с морщинами обвисанием птозом то есть этот препарат очень классно помогает бороться с этими проблемами то есть я сейчас частенько рекомендую вот так вот вот моя любовь, вот так. Плюс, если вы берете такой объем, то можно как бы и на шею декольте прекрасно, естественно, на руки тоже нужно. Опять же, если мы говорим про то, что э, на шею декольте есть у них самита. И, ну, кстати, у нас, по-моему, есть по какой-то прекрасной акции. Да, смотрите, вот этот вот есть препарат Самита. Посмотрите его в акциях. Это прекрасный крем для тела, который тоже идет для... А стимуляции синтеза коллагена и классно работает на шею декольте понимаете да тут 150 миллилитров у него цена сейчас дешевле чем закупка потому что мы покупали по старым ценам до военным. поэтому прям вот посмотрите макро 2000 это базовый продукт для восстановления эм, вообще формы железы то есть они там какие-то совершенно волшебные вещи рассказывают о том что как можно увеличить железу как можно подтянуть и так далее опять же я вот скажем так в это не очень верю потому что я опять же, да, такой прям чересчур даже, наверное, консервативно, но я точно знаю, что макро будет работать именно на улучшение текстуры качества кожи, и, соответственно, уже будет подтяжка за счет большей уплотненной кожи. Так, что такое красиво? Ага, это вот у них самый такой, мне кажется, дорогущий крем. Он идет как бы дневной. И считается, что этот крем, он серия люкс. Я не очень это все люблю. Но вот есть девушки, предпочитающие всякие такие вот штуки. И он активизируется, опять же, на солнышке. То есть при солнечном свете он становится более активным. Ну, в общем, вот такой вот крем. Вот так, Он, по-моему, тоже у нас идет со скидкой. Так, вот это вот есть одна из сывороток, тогда, когда на себя не сильно жалко денег, когда есть возможности, на мой взгляд, есть смысл приобрести такую вот сыворотку, она, по-моему, около 8 тысяч рублей стоит, ну, плюс, как бы, понятное дело, по промокоду скидка, ну, не дешево, как вы понимаете, но как раз тут вот идея, целся Life, по-моему, все очевидно, то есть тут как раз аминокислоты, стимулятор, вот все то, что, опять же, да, мы говорим сейчас с вами, это все клеточная косметевтика, то есть тут вот такой вот, не боюсь этого слова, эликсир всех активных компонентов, которые будут Будут работать на восстановление клеток. Так, так, так, так, так, же мне интересного еще рассказать васкам Значит, Васка это история про купероз. Значит, здесь у нас будут специальные. Ну, то есть, тут на самом деле такой базовый состав вполне работающий. И будет снижаться такая чувствительность, нагрев кожи, что особенно хорошо летом. Опять же, да, это тоже можно вот таким вот чудесным образом смешивать. Мы берем одну часть синхрома, можно взять побольше баночку не жалеть на себя. Ну что же ж. Одна часть синхром, две части вазка. Вот такая вот история на лето. Он будет не жирно, не плотно, будет комфортно. Классно будет работать. Так. Значит, смотрите. А если все-таки говорить про проблемную кожу, то базовая история это вот такая вот вот так вот, как сейчас я вам составлю интересную штуку такую. Смотрите, значит, я взяла вообще сюда лосьон, который идет для бюста. Он идет для нормализации функции эндокринной системы, для нормализации функции яичников. Я, опять же, да, к этому немножко по-другому отношусь, но э, немножко такое смещение в правильную историю, такой, э, скажем, эстрогеновую скажем, историю, это очень хорошо всегда влияет тогда, когда у нас гиперандрогения, она очень ну, часто бывает, мы снижаем, скажем так, воздействие гормонов на клетки. Поэтому, смотрите, очищение дермоантисептическое, протерли лосьончиком сильно и сделали синхру и иммунно. У нас работала врач на же даже вы с ней знакомы, Наталья. И вот она э, была фанатом Optima. Она сейчас просто ушла в декрет. В общем, как-то <смех> вот так вот в общем она э, пошла по другому пути. <смех> ну, в общем. А, и она, э, она не склонна к иллюзиям, фантазиям. То есть, ну, такой как бы очень думающий специалист. Вот она говорила о том, что вот эта вот история я просто спасла ее кожу, потому что ну, как бы она просто таким образом вылечила проблемную кожу. Опять же, да, вылечить, словом, не ну, угревую болезнь, в принципе, вылечить невозможно, уйти можно в ремиссию. Ну, в общем, вот с помощью этой схемы она ушла в ремиссию. Опять же, да, друзья мои, я против моркобесия. Я за то, чтобы кожу, именно проблемы кожи, с ними справлялись именно врачи, да, опять же. Сейчас расскажу эту историю. Вот смотрите, да, я, мне просто очень часто задают вопрос, как вы относитесь к тому, что многие делают какие-то курсы, да, обучающие, там, как справляться там, с акне, с розацией, но это не врачи, а там какие-то смежные специалисты. Я всегда вот, привожу пример. Вот, предположим, есть прекрасный зубной техник. да, Вот он вот, делает прекрасно зубы, но он не стоматолог, не врач-стоматолог. И да, возможно, у него просто прекрасный опыт, возможно, были свои проблемы, и он как бы вам вот, все расскажет, как надо, что куда и так далее. Но вам в голову не придет к нему идти лечить зубы, потому что он не специалист. Но почему тогда с кожей, когда реально проблемы с кожей, вы идете не к врачам? То есть, ну, на мой взгляд, очевидно, что вещами такими серьезными должны заниматься врачи-драматологи и врачи-косметологи. Поэтому здесь вот без мракобесия. То есть те схемы, которые я говорю, они возможны в данных, ну, как бы в данной марке. Но то, что подойдет конкретно вам, естественно, вам нужно прийти, про консультироваться и мы все вам грамотно подберем обратно так. что у нас тут еще у нас есть а, а, SPF, значит у них достаточно удобные лосьоны а, у них а, ну, они вот вот жиденькие. можно опрыскать лицо тело декольте а, по моему комбинированный фильтр если я не ошибаюсь да, химический фильтр вижу. Химический. Без физического. То есть он не белёсый. Так понимаю, от слова совсем. Так, у меня был просто 15. 15 не белесый. Такой просто я не пробовала. У них классная просто ищу э, Марин. Вот вся линейка Марин, она прям классная. Я думаю, что просто ее, видимо, разобрали, потому что ну как-то она так... Хорошо у нас идет. В общем, линейка Марин. Она вот про Ля -мэр, вот, Мне кажется, что это лучше, чем Ля Мэр. Гораздо. И цена просто... Ну, ну, смешные там, в общем-то, цены. Особенно по сравнению с Ля -мэр. Посмотрите всю линейку. Она классная. Она супер хорошо работает на увлажнение. Она приятная, на стимуляцию. Всякие там тоже аминокислоты. То есть вот такая вот морская клеточная косметевтика. Марин, посмотрите. Так, для глаз вот самое-то важное это вам сказать. Значит, смотрите, это моя просто любовь. А вторая любовь после крема для глаз Optime. Но смотрите, здесь уж давайте прям по-честному. Здесь 40 мл. И цена у него 4000, по-моему, если вы еще сделаете по промокоду, еще будет дешевле. Получается, вы крем получаете, ну, как бы 20 мл за 2000 рублей. Это прекрасное предложение. Это тоже вакуумный дозатор. У него классный состав, опять же, да, вот это все, вот это вот клеточное восстановление. В общем, крем чудесный. Просто, просто чудесный. Видите, я его очень часто рекомендую, поэтому его здесь у нас много. Значит, что точно не стоит брать? Без этого не обойтись. Значит, а, вот, кстати, вот этот крем тоже базовый, вот этот хороший. Значит, вот что точно не стоит брать, это вот эту вот вещь. Я не знаю, как был, была разработка, но он оранжевого цвета. Просто оранжевого. Вот почти такой. Ну вот, нет. Поэтому здесь не рекомендую. Мужская линейка тоже, кстати говоря, хороша. Частенько ее берут. Ну, опять же, да, мужская, вы должны тоже понимать, что мужская кожа, она, в принципе-то, ничем особенным не отличается от женской. Просто мужчины любят, чтобы написано было мэн и была легкая текстура. Ну, welcome, что называется. Ну, хочется вам с этой надписью. Ну, пожалуйста. Так, что еще? А, знаете что? Цветочный лосьончик. Думаю, что я вам хотела рассказать там. Так, ну значит, смотрите, тут, еще... вот, вот моя любовь, значит. Здесь у нас пилинг с фруктовыми кислотами Ну как, это вообще вытяжки из растений Это вообще очень крутая штука Вот прям запомните ее Это в принципе можно использовать один, два А то и больше, в неделю это не дает никакого шелушения Это вот действительно такие натуральные природные фруктовые кислоты Там такой вот ну, лосиночек с прыскалкой Это в общем-то мист, понимаете, друзья мои То есть как бы сто лет назад Ну хорошо не сто, сорок три года назад Был изобретен мист уже, понимаете Поэтому все давно изобретено Так, вот это прям классный лосьончик Для обновления, для легкой стимуляции кожи Очень-очень крутая штука Так, вот это, кстати, очень тоже классная штука Для, ну, не считая, ну, рекомендуют это все-таки для ног Для лечения прям варикоза Но можно и для купероза тоже рекомендовать для лица так, Meta Special это не что иное сыворотка, как история стимуляции. То есть там э, специальные пептиды, которые стимулируют синтез коллагенов. Вот все про это. Так. Ну и, наверное, все. Ну, то есть это Endo Special, это для бюста сыворотка. Так, гель для глаз не очень люблю, потому что... Потому что... Гель. Значит, еще вот этот вот крем э, дезинкрустирующий, порассуживающий, он идет для лечения э, проблемной кожи. И вот такая вот, кстати, да, значит, смотрите, вот это вот э, э, э, крем, который работает с э, гиперпигментацией. Он на основе компонентов, там экстракты солодки, трата та ну то есть то, что такой природный а, арбутин, то есть э, он безопасен для использования летом. Опять же, ну понятно, что стойку какую-то пигментацию он у вас не выведет, но профилактировать с ним можно, и тут еще в составе идет Милана 15, маленький такой пробничек, по-моему. 20 миллилитров. Вот. Очень, кстати, классная штука на лето. Но я про пигментацию буду рассказывать. Вот одна из рекомендаций. Вот этот вот крем. То, что можно на лето для работы с пигментацией. Так, друзья мои. Очень такой у меня получился. Вот знаете, как хотела приехать, выпить кофе, подготовиться. С чувством, с толком рассказать. И все в итоге набегу. Но вот так вот, к сожалению, получается. Так, смотрите, давайте сделаем следующим образом, Мы, я вам отвечу на вопросы уже под видео, то есть, пожалуйста, задавайте все вопросы, все отвечу, а сейчас побежала работать.